Здесь обрабатываем холл. Ага. Холл куда? Мы уже посильнее, не жалеем. А еще умереть? Да? Ты не пью сейчас, я ей а это уже сестра, Смотри, она да. уже все красная. Сейчас у нас идет тренинг по специальному массажу. Тут такие приемчики, на самом деле, такие жесткие. Но выдерживают сельки, и даже я я понимаю, это даже полезно. не полезно. Нет, ну надо все-таки свою силу там немножко. Потом даже можно пойти косточки, вот так. Ну, руки там, там, там где тебя да. и и ага. голос изменится на <серкнув> <серкнув> да, да, да. Кулаками, кулаками. вытяжение да уголки лопаток и вот да стяжками еврейский да да да да да да да Минора. Кулаками, кулаками, кулаками, прям кулаками. Растянул, уперся. Вот Свелых. Так, сильно, свёлых. Свёлых. Свёлых. Так, свёлых, так, вот так. Вот так? Чтобы, да, чтобы обойти уголок просто. Теперь и выходим, разворачиваем, разворачиваем, разворачиваем. разворачиваем. И рисую вот эту вот. Минору. Минора это еврейский Хотите знать больше, вам надо быть здесь, на нашем тренинге, по специальному мональному массажу. И Олег Алавгудвин несущий посвящение по и народы в массы, вас всему научит.